Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. в этом ролике я вам расскажу супер интересную информацию, а именно точную дату обновления в игре Амон Каз. И также я вам расскажу о том, что вчера вышло новое обновление в игре Амон Каз. Ну а прежде чем рассказать такую супер важную и такую супер интересную информацию, я попрошу у тебя лайк авансом и подписку, если ты не подписан. Ведь мои ролики смотрят 65,5% зрителей без подписки. А это очень большое количество людей, которые смотрят мои ролики, но не подписаны на канал. У меня есть цель, это 50 тысяч подписчиков. И преодолеть эту цель... Поможешь мне только ты, поэтому подписывайся, ставь лайк, ну а я тебе пожелаю приятного просмотра. Приступаем к интереснейшим новостям. Начнем с простого, а именно то, что именно вчера вышло еще одно новое обновление в игре Among Us. И сейчас обновить у себя игру может абсолютно каждый. Каждый, кто участвует в бета-тестировании. И если вы обновите Among Us, то у вас будет версия 2021.3.15a. В обновлении, конечно же, нету новой карты, но и также нету ничего в принципе нового добавленного. Все старое, только все обновлено. В общем, разработчики работали над ошибками, они удаляли баги из игры. Хотя я вам точно скажу то, что не только они удаляют баги из игры, но и также добавляют новые файлы обновления. Подгружают новые файлы, которых нету еще в игре. На новую карту Airship. А я уже давно говорил то, что карта Airship уже есть в файлах игры. Только в этот раз разработчики не облажались и очень сильно хорошо ее спрятали. Хотя в открытом доступе в файлах игры мы можем увидеть, к примеру, новые шляпы. И также разработчики активно тестят все анимации все задания на новой карте Airship для того, чтобы именно мы могли без всяких проблем играть на карте Airship, чего мы очень сильно хотим. Хотим этого не только мы, но и разработчики, ведь активность игры стремительно падает. На данный момент разработчики активно борются с битыми тенями. Это тот случай, когда у тебя весь или большая часть экрана покрыта тенью, и ты не можешь увидеть ни единого игрока. А это очень сильно затрудняет процесс игры. Да, мне кажется, то, что вообще его стопит, И вообще, с такими багами тебе нереально играть в игру Among Us. Ну а если ты не собираешься обновлять игру... Под предлогом, к примеру, то, что вот я обновлю игру Among Us только когда выйдет новая карта. Это все неправильно, лучше идти обновлять игру именно сейчас. Потому что после обновления у тебя будут исправлены баги. Но ну, а без багов куда приятнее играть? Но куда приятнее слышать информацию про обновление? Ну а самая приятная информация про обновление это, конечно же, дата. А особенно, когда дата подтверждена. В общем, я вам сейчас расскажу точную дату следующего обновления в игре Among Us. Но для начала тебе нужно рассказать даты последних обновлений в игре Among Us. 6 марта вышло первое обновление в игре Among Us. Второе обновление вышло 11 марта. Ну и третье обновление вышло 15 марта. Между 6 и 11 марта... Промежуток в 4 дня. Между 11 и 15 марта промежуток в 3 дня. Ну и выходит то, что обновление в игре Among Us выходит в среднем через 3-4 дня. Ну и получается то, что следующее обновление будет 20 марта. Потому что между 15 и 20 марта промежуток в 4 дня. Также 6 марта это первое обновление. И это первое обновление вышло в субботу. И логично будет предположить то, что завершающее обновление будет 20 марта в субботу. Это обновление будет завершать бета-тест маленького обновления, которое началось 6 марта. И тут мы вспоминаем то, что основные файлы карты Airship уже есть в игре. Ну и также все остальные файлы разработчики загружают в этих маленьких обновлениях, которые выходят с промежутком в 3-4 дня. Ну и получается то, что после завершения работ над ошибками над маленьким обновлением, следует новая карта Airship. И как по мне, это супер логично. А на этом я завершу ролик. Пиши свое мнение в комментариях, подписывайся на канал, ставь лайк. С вами был Чайок ТВ. Всем пока!